Берем кредит, чтобы потушить кассовый разрыв. Хорошо это или плохо. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансы предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик. Я подготовил для тебя бонус, если ты досмотришь это видео до конца. Поехали! Итак, дилемма, брать ли кредит, кредит это плохо, либо хорошо, нужно ли им гасить кассовый разрыв, либо вот как-то, как-то выбираться из него. Кассовые разрывы бывают разные, когда мы, например, должны клиентам деньги, и мы должны там, зарплату, аренду и так далее, но нам придут деньги, например, от клиента, и у нас просто очень долгие сделки. Например, мы участвуем в тендерах, и нам деньги приходят, например, через 30 дней, через 90 дней после завершения контракта, контракт там может еще идти 30 и 90 дней То есть деньги у нас размазаны нам нужно максимальное количество кредита взять чтобы сделать максимальное количество тендеров вот именно этих сделок единственное прежде чем брать этот кредит нужно составить очень четкую доскональную финансовую модель когда мы берем кредит какой процент мы платим по этому кредиту как проценты по этому кредиту идут на затраты по сделке и выгодно ли нам брать вообще сделки с условием процентной ставки по кредиту и распланировать таким образом, чтобы поступление денег от клиентов Хватало на выплату наших постоянных затрат на аренду, на заработную плату, на электричество, коммуналку. В общем, то, что мы платим за месяц в месяц. Другая же ситуация, когда кассовый разрыв случился из-за того, что мы деньги вытащили из бизнеса, просто их потратили, либо наша компания убыточная. Тогда, хоть вы возьмете деньги в долг, хоть возьмете их в кредит, это усугубит ситуацию. То есть, станет еще хуже. То есть, у вас было а, заемных денег 100 тысяч, стал миллион, еще и процентный. Поэтому делать этого не стоит. Итак, если распределить э, на две ситуации, нужно брать кредит, когда компания прибыльная, проценты по кредиту не так сильно роняют доходность наших сделок, и второй раз кредиты не надо брать, когда компания чувствует себя плохо, когда у нее мало прибыли, когда проценты по кредиту убьют компанию точно, тогда нам нужно зафиксировать наш минус и подумать пути решения выхода из ситуации без кредитов. О том, как выйти из кассового разрыва, не беря кредиты, у нас есть видео на моем канале. Потом приходи туда, смотри, подписывайся. Пока-пока.